Ну что, привет, дружище, с тобой патч. Получили мы, наконец-то, обновление, а точнее большой патч в игру. Да-да, братика моего. И давай отправимся в сетевой режиме, посмотрим в этом видео три идеальные сборки на очень популярный ган в колоде Тимобал. Это у нас М13. Если понравились сборки, пиши обязательно в комментарии под видео. Плюс также напишешь свою сборочку, любимую на М13. И обязательно напиши, играешь ли ты вообще с данным оружием в игре или нет. Мне будет правда интересно. И давай договоримся сразу. Все по стандарту. Если вы понравился, влепи мне лайк. И помни, чем больше твоих ярких лайков будет под видео, тем чаще буду делать новые видеоролики на канале. Сразу упомяну всех моих любимых хейтеров на канале, кто пишет мне дичь по поводу лайков, комментов и тому подобное, что патч ушел с колодить и мобал, Пач не делает видосы, Пач скатился, отписка и бла-бла-бла-бла-бла. Да, я с тобой полностью согласен. В последнее время у меня мало стало роликов по нашей любимой игре, да и в общем. Но на то были причины, я в отдельном видосе все тебе расскажу. Он был Будут просто чуть-чуть попозже, я как раз готовлю личный такой вот живой блог, вот так, Вот будет на канале, поэтому ты заценишь. Пожалуйста, ребята, не пишите мне всякую дичуху по поводу лайков, комментов и тому подобное. Слушайте, у меня видосы максимум где-то пару штучек в неделю, ну просто не успеваю. я думаю, ты меня сам понимаешь. И я не знаю, как это работает, почему там больше стало, почему уменьшилось хызы, типа, серьезно. Поэтому я тебе желаю просто лампового настроения. Давай вернемся к видеоролику. М13 это у нас автоматическая штурмовая винтовка и одна из лучших в своем классе. На данный момент, так точно, я тебе скажу, что она набрала очень хорошую популярность спустя релиза в игре и держит очень крепко всех за яйца. Хотя, стоп, наверное, просто крепко держит как девочек, так и мальчиков. Но при этом имеет средний урон, и у меня для тебя в этом видео три очень интересные сборки для сетевой игры а также для королевской битвы да да именно для КБ. я вижу все твои дружище комментарии и сообщения много кто просит делать сборки не только для сетевого режима но и для королевского тоже так что погнали начнем с конкурсов и топовых сборок залетай на канал моего кореша светила его канал оставлю в описании под видео или в комментарии за крипи. если хочешь совершенно бесплатно получить cp и bp эпические редкие скина к 17, вместе с ним мы делаем конкурсы и снимаем классные видосики для тебя по нашей любимой игре так что подписался на светилу и автоматом участвую в конкурсе а если тебя интересуют топовые сборки для сетевого режима и королевского режима и если ты решил естественно поделиться своей сборкой то просто переходи в мой дискорд это патч family. ссылочки как всегда под видео в описании начнем сначала с сборки с которой я прошел больше всего боев она подойдет для замены пистолета пулемета а именно категории пп в нашей любимой игре вот так дружище выглядит данная сборочка пожалуйста пользуйся на здоровье оставим миниатюрный ствол лазер 5 милливатт ударную переднюю рукоятку, магазин на 50 патронов, да-да-да, и каркасный приклад. Данными модулями, дружище, мы поднимаем мобильность до уровня пистолета-пулемета в Call of Duty Mobile. Следующая сборка подойдет для любителей агрессивного стиля игры. Лично сам таких игроков встречал, и если ты один из них, тогда это сборка для тебя. Вот так выглядит сборочка. Мы поставили ствол с глушителем, тактический лазер, ударную переднюю рукоятку, магазин на 60 патронов и любой прицел с малой кратностью. Комбинация данных модулей, добиваемся хорошего баланса, Точности, контроля и дистанции для оптимального ведения боя на средней дистанции. И последняя сборочка, бонусная. Подходит больше для королевской битвы. Подойдет для всех фанов КБ в Call of Duty Mobile. Вот так данная сборочка выглядит. Поставили тяжелый ствол, монолитный глушитель, рукоять рейнджера, магазин на 60 патронов и любой прицел с трехкратным увеличением. Комбинация модулей дает максимальную дистанцию и точность для успешного ведения дальнего боя. Данная сборка должна понравиться любителям М4, так как геймплей очень напоминает Данное оружие. Вот такие у нас три идеальные сборочки, как для сетевого режима, так и для королевского. А с тобой был, как всегда, патч. Увидимся в следующем видео, ставь палец вверх. Если видос понравился, жду тебя в комментариях. Пока-пока.